Хм? Кто это, это что блядь, что а что на Туй, ты а это? Туй, а ты же... Туй, это? же... Туй, ты же... Туй, ты же... Туй, ты же... Туй, ты же... Туй, ты же... Туй, ты же... Туй, ты же... Туй, что это за хуйня была?